Привет! Вы на канале Тэй Сю. Это серия уроков о амигуруми для начинающих. В этом видео вы узнаете, как правильно делать начальную петлю. Для начала немного о понятиях. У вас есть, по сути, одна рабочая нить, которая идет от клубка, но условно мы ее разделяем на две части. Первая нить это свободный конец, свободный кончик, который всегда остается при любом вязании, свободно болтается. И второй, вторая нить, это рабочая нить, она всегда идет от клубка. Итак, чтобы сделать начальную петлю, сверните нить так, чтобы рабочая нить лежала поверх свободного конца. Вот таким образом. Рабочая нить лежит поверх свободного конца нити. Берем крючок и вставляем его сверху вниз в это кольцо. Захватываем рабочую нить, вытягиваем в кольцо и аккуратно стягиваем петельку. Начальная петля готова. Вот так она выглядит. Из узелка выходят две нити. Свободный конец нити. Вот он. И рабочая нить. Если потянуть за эти две нити, то узелок свободно распустится. Давайте повторим еще раз. Сворачиваем нить так, чтобы рабочий конец нити лежал поверх свободного конца. Так, берем крючок, вводим его сверху вниз в это кольцо, захватываем рабочую нить, вытягиваем наверх в кольцо, аккуратно затягиваем узелок, при этом формируя петельку нужного размера. Затягиваем не слишком туго. И вот начальная петля готова второй способ создания начальной петли возможно подойдет тем кто умеет вязать спицами необходимо взять нить так чтобы свободный конец лежал на ладони свободным кончиком вниз рабочую нить кладем под указательный палец оборачиваем снизу большой палец выводим нить рабочую на ладонь укладываем рядом со свободным кольцом и зажимаем тремя пальчиками эти ниточки легко прижимаем не надо силой здесь ничего делать далее вводим крючок Петельку, которая образовалась на большом пальце, снизу вверх. Захватываем нить от указательного пальца. Протаскиваем в колечко и затягиваем узелок. Вот так. Давайте повторим еще раз. Укладываем нить свободным концом вниз на ладонь и под указательный палец далее снизу вверх оборачиваем большой палец ниточку выводим на ладонь удерживаем тремя пальчиками крючок вводим в петельку на большом пальце снизу вверх захватываем нить с указательного пальца вводим крючок сверху вниз в петлю затягиваем петельку получается начальная петля жмите на мишку и подписывайтесь на наш канал до встречи